время, я очень хотел накачаться и плотно так занимался белковым питанием. Ел всякое там мясо, ветчину, куриную грудку и всякие вот такие вот термообработанные вещи. Вот С рыбой у меня отношения были вообще не очень. Я думал, что вот мясо, вот это вот вообще все. Ничего не имею против мяса. Иногда вообще необходимый продукт. Сам, кстати, вегетарианцем был несколько лет, так что знаю обе стороны медали. Суть не в этом. В процессе вот этой вот мясонагруженной диеты, печень с поджелудочной, сказали мне, извини, мы так не можем. Я говорю, ну, ребята, ну вы же мои органы, ну что с вами не так? Они такие, ну, ну, не можем, тяжело нам. Вот. И я так сильно-сильно начал чесать. Чердак, значит, мыслей, задний ум. Что думаю, делать? Надо разбираться. И вот, значит, в глубоком своем непонимании беру я физиологию, общеварительной системы. Начинаю ее так медленно, медленно листать. Ну, много лет прошло с тех пор, как я ее сдавал, тему эту. Листаю, листаю, и там ферменты вырабатываются поджелудочной, железой, там в количестве э, необходимом. Также есть там ферменты слюны, ферменты там, в желудке. Каждый работает в своей определенной степени кислотности. То есть, если во рту щелочная реакция, в животе кислая, ой, в желудке, в кишечнике снова щелочная, то, соответственно, ферменты меняются, разные этапы пищеварения. Я такой, как отлично, прекрасно все это звучит, а если ферментов не хватит. Это тоже немножко так раздервничался, сейчас вспоминание накатило. Почему? Потому что это полностью с ног на голову переворачивает весь вопрос. То есть представьте, ведь фермент это белок, причем очень узкоспециальный белок. Он выделился, один раз прошел про ЖКТ, отработал и вынужден либо переварить сам себя, либо просто потеряться. А ведь на его синтез печень затратила достаточно много усилий. Ну и поджелудочный, разумеется, тоже. Потому что печень исходники, как бы молекул, делают, а железы непосредственно собирают, как бы, ну как машинокомплекты собирают в разных странах. То есть печень комплекты создает, а там сборочный завод. Ну вот печень насинтезировала, полжелудочная собрала фермент, пустила его в работу. Думаю, что если действительно это просто невыгодно, как в производстве? То есть какие-то одноразовые вещи как-то очень дорого обходятся. Начинаю с этой точки зрения смотреть. Раздельное питание, по сути, это раздельное пользование ферментами, своими собственными. Совместимость, несовместимость продуктов, экономия своих собственных ферментов. Дальше еще что-то, еще что-то. Везде вот это одна и та же тема. Я такой, да что в конце концов, как предки жили? А как оказывается, предки жили очень грамотно. Они ферменты брали снаружи. Нет, они, разумеется, пользовались своими. Но что значит снаружи? Источником ферментов является, в первую очередь, зелень, та, которая растет. То есть та, которая сушена, там уже ферменты частично порушены. А вот та вот свежая зелень, то есть всякие салаты, травы, и все, что к этому относится. Источник, источник. То есть в растительной ткани, допустим, она же тоже живая, правильно? То есть там помимо клеточной стенки, которая может перевариваться или не перевариваться. Там есть вакуоли, и в каких-то вакуолях жидкость, там в каких-то там какие-то клеточные соки там запас, не запас, а в каких-то конкретно белки, конкретно ферменты. Ведь для любой расщепительной реакции они используются во всей живой ткани, в принципе, даже в бактериях. Поэтому зелень, всякие салаты, потому что в плодах, допустим, ну вот, например, помидоров или клубники. Вот есть плод, все с ним хорошо. Ударяешь по нему раз синяк, через сутки сгнил. Но ведь через пленку бактерии могли не проникнуть, а сгнил. А почему? Преждение клеток от удара рвет в акуале, ферменты выпускаются наружу, начинают переваривать, просто все подряд переваривать. Ну, сам себя плод переваривает, почему нужно, допустим, очень аккуратно хранить, чтобы никаких там ударов. Поэтому в овощах, в плодах они тоже, разумеется, содержатся. В принципе, да, можно аккуратненько высушить, без лишнего перегрева можно потом размочить, часть ферментов снова активироваться. Ну так, с потерями, но все-таки лучше, чем ничего. Дальше, зерновые. В зерновых ферменты тоже есть, но немного, но есть. Поэтому, допустим, на этом основана вот эта вот свежесмолотая мука, которую мы превращаем в хлеб, потому что часть ферментов там задействуются свои собственные, зерно само себя лучше переваривает. В процессе роста это нужно, чтобы аккуратненько из запаса взять вещества, энергию и дать это ростку. Очень контрольный процесс. А мы его так взрывом запускаем. Допустим, почему рыба ценится свежезамороженная, прям быстро замороженная? Как раз по той самой причине, чтобы ферменты, находящиеся в ее клетках, фиксировать. То есть, пока ее доставали, она могла получить какие-то повреждения. Зачем выпускать эти самые ферменты, которые нам нужны, и повреждать то самое мясо, ради которого ее выловили? быстрая заморозка и все с тяжелым мясом формата там говядина и ну, баранина там может свинина насчет свинины кстати не уверен есть понятие созревания мяса созревание ничто иное как аутолизис то есть обработка своими собственными ферментами вот этого собственного мяса